друзья, коллеги, партнеры всех приветствую ну что, пришло время знакомиться с этим кошельком серии его рекомендуют как самый простой надежный безопасный и хороший инструмент который надо осваивать так как там Perfect Money начал что-то потихоньку чудить. ну, в общем, ничто не вечно под луной, как говорят. Поэтому приходят новые инструменты. Вообще, столько всего здесь. Будем осваивать. Что надо сделать? Ну, в моем случае я нажимаю App Store. Кому надо Android. Так, нажимаем. А вот есть, так, загрузить сейчас. Ну, апсторы нажимаю. Так, Trust Crypto, биткоин кошелек. Загрузить. Пошла загрузка. есть, открыть создать новый кошелек так. ставим галочку продолжить ставим галочку на следующем шаге вы увидите 12 слов, которые позволят восстановить кошелек. Я думаю, это именно то, что надо записывать. Я делаю скрин. Запишите или скопируйте эти слова в правильном порядке и сохраните их в безопасном месте. Все, мы это уже сделали. Продолжить. нажмите слова чтобы поместить их рядом друг с другом в правильном порядке продолжить у нас получилось правильно все выставить конечно же имея оригинал продолжить ура кошелек был создан конечно пускай так конечно разрешаем и все воля, у нас кошелечек так, что у нас здесь? Настроечки, валюта, доллар США, загрузки, видите, все русифицированное. Так, какой здесь у нас функционал? Ну, вот, отправить. но ну, это я так понимаю, когда уже деньги у нас здесь будут, можно будет отправлять получить. Точно так же. Ну, вот, допустим, да, биткоин, нажимаем, мы отправляем. Или вот этот, вот я нажал, только на него пальцем уже скопирован штрих-код. И внизу, вот видите, это адрес кошел... кошелечка, мы отправляем, и на него вам пересылают. Сюда денежку заходит. Все очень легко и просто. И купить. Нажимаем купить. Ну, то же самое, вот, допустим, трон. Да, нам надо купить. Нажимаем трон. Здесь сумма. Выбираем, где мы хотим купить. Вот, выбрали, где хотим купить. Сумма. Далее. Так, перешли на ресурс ну и здесь идет обыкновенный обмен вот можно с карточки покупаем так вот этот попробуем обменник ченчмейкуре вот купить и продать крипту тоже все по-русски, все видно, все понятно. Ну вот я ввел 150 долларов, показано, сколько это будет. Согласиться поставим и купить. Ну и дальше пошел все то же самое, как на Perfect Money, как и в любых других платежных системах. Номера телефонов, подтверждение СМСки и так далее и тому подобное. Я думаю, что пару раз пройти все эти процедуры и все потом легко произойдет. Как видите, ничего сложного, друзья. Всегда, когда что-то новое, кажется, ай, новое, что-то надо делать. Ну, на самом деле, когда-то мы начинали, не знаю, там с чего там со скайпа нам казалось что это что-то такое очень-очень потом и perfect money было сложности какие-то там лично я его никак не мог верифицировать потом все-таки коллеги подсказали это легко удалось и все другие инструменты осваиваются легко главное делать тем более есть рядом и уже люди которые могут этим пользоваться и подсказать могут да и в принципе ничего сложного не происходит все одинаково просто набрать и делать всем желаю осваивать новые технологии новые инструменты которые будут нам позволять легко и просто заниматься бизнесом нашими финансами и облегчать нашу бизнес деятельность ну и в конце хочу сказать еще по секрету о том, что компания все равно Ренессанс готовит для нас сюрприз. Все эти процессы будут облегчены, но тем не менее, все равно еще один инструмент никогда не помешает в нашем арсенале для бизнес-деятельности. Всем успехов, всего хорошего, до встречи!